Приветствую! В этой видеоинструкции мы разберемся, как приобрести криптовалюту призм с помощью банковского перевода и сервиса MoneyGo. Хочу выставить акцент вашего внимания. Для того, чтобы приобрести криптовалюту призм на этом сервисе, нам необходимо пройти верификацию личности. То есть показать свою фотографию, фотографию своих документов, возможно паспорта, возможно водительского удостоверения, что для вас будет более комфортно и более удобно. Поэтому знайте, что здесь необходимо раскрыть свою личность. Также важно понимать, когда вы будете осуществлять перевод с помощью банковской карты, у вашей банковской карты должна быть подключена система безопасности 3D Secure. Эта система используется на всех современных картах. Но если, возможно, у вас банковская карта, которая открыта была ранее, и у нее нет этой системы 3D Secure, вы не сможете приобрести криптовалюту PRISM на этом сервисе. Когда вы вводите в поле информацию о своей банковской карте, и вам приходит смс-сообщение на телефон, либо в приложение банка. Вы вводите этот код и деньги списываются с вашей карты. Именно это и есть система 3D Secure. Если эта система подключена к вашей карте, вы сможете осуществить приобретение криптовалюты Призм. Если этой системы нет на вашей банковской карте, сервис не позволит вам приобрести криптовалюту призм. Компания money.go позволяет приобрести криптовалюту в 150 странах мира. Но у этой компании есть ограничения, с какими странами она не работает. Афганистан, Алжир, Ботсвана, Камбоджа, Китай, Куба, Эквадор, Йемен, Северная Корея, Непал, Нигерия, Пакистан, пуэрто рика Самоа, Саудовская Аравия, Судан, Тунис, Уганда, Вануата, Зимбабве, Боливия, Иран, Ливия, Сирийская Арабская Республика, Соединенные Штаты Америки, Мексика, Таиланд и Индия. В браузерной строке вводим cryptogo.money. Итак, мы на сайте. Мы видим актуальный курс призм к доллару и к рублю, который обновляется в реальном времени. Также мы видим уведомления. Если вы первый раз на сайте, вы можете посмотреть подсказки. Если и их вам мало, вы можете воспользоваться кнопкой «Инструкция» и посмотреть более подробную инструкцию, как совершить сделку. Итак, мы переходим в раздел для приобретения криптовалюты Призм. В первой строке нам необходимо указать количество монет, которые мы хотим получить на наш счет. Далее нам необходимо выбрать валюту, в которой мы будем совершать сделку с помощью нашей банковской карты. Далее мы вводим адрес, куда мы хотим перевести криптовалюту Призм. Заходим в Ройклуб, копируем адрес для инвестирования, возвращаемся, вставляем его. Опять идем в Ройклуб, копируем публичный ключ для инвестирования, возвращаемся, вставляем его. Комментарий не обязательно указывать. Также указываем наш настоящий и рабочий имейл. Нажимаем кнопку «Далее». На следующей странице мы видим курс призм к доллару, который заморожен на 30 минут. Далее нам предлагается проверить актуальность информации, адрес кошелька, публичный ключ, email. Проверяем, если все верно, нажимаем кнопку «Перейти к оплате». Итак, сервис нас перенаправил на окно оплаты. Здесь мы видим сумму, которую оплатим в долларах. Далее нам необходимо указать актуальный номер телефона, что мы сейчас и делаем. Далее необходимо ввести свое имя и фамилию и дату своего рождения, нажать галочку «Я согласен» и нажать кнопку «Продолжить». Далее нам необходимо ввести номер нашей банковской карточки, что мы сейчас и делаем. Далее вводим срок действия нашей карточки, фамилия и имя, на кого оформлена данная банковская карта. И трехзначный код, который отображается на обратной стороне нашей банковской карты. И далее нажимаем кнопку «Согласен. Продолжить». Ожидаем пока банковская система отправит код подтверждения на наш мобильный телефон, который привязан к банковской карте. И вводим его. Нажимаем «Далее». Итак, в следующем окне нам необходимо ввести четырехзначный код, который придет нам в виде СМС на мобильный номер, который мы указывали ранее, либо нам позвонит робот и продиктует этот четырехзначный код. Нам только что звонил робот, мы уже записали код и нажимаем кнопку «Подтвердить». Итак, наша сделка ожидает верификации. Для верификации нам необходимо нажать кнопку начала верификации». Далее нам необходимо загрузить наши документы. Это делается всего лишь один раз для вашей безопасности. Необходимо всего лишь для одной банковской карты загрузить все имеющиеся и запрашивающиеся документы, и вы сможете пользоваться сервисом постоянно, просто и делать транзакции в течение буквально пяти минут. В первом окне для верификации наших данных мы выбираем страну проживания. Далее указываем вид документов, которые мы будем показывать. Это может быть паспорт, ID-карта, либо наши права. Я выбираю права. Далее сервис нам подсказывает, что нам необходимо загрузить эти самые документы. Также он нам подсказывает, что фотография документов должна быть сделана четко. Документы должны располагаться по центру кадра, они а обрезаны либо где-то в стороне. Поэтому мы нажимаем кнопку ⁇ Загрузить документы ⁇ Далее нам необходимо загрузить фотографию наших прав и еще сделать дополнительно селфи, держа права в руках, чтобы лицо было хорошо видно. И также, чтобы отчетливо было видно всю информацию на водительском удостоверении. Далее нажимаем кнопку «Далее» и опять нажимаем кнопку «Далее». Далее система говорит, что нам необходимо подождать 1-3 минуты, пока она проверит достоверность наших документов. И то, как мы сделали хорошо фотографии. Необходимо подождать. Итак, мы успешно прошли верификацию. Далее мы можем увидеть, что наша транзакция отправилась. И теперь зайдем в Рой-клуб, проверим наши деньги. Да, мы видим, что в Рой-клубе деньги поступили на наш счет. Вот мы и купили криптовалюту призм. Да, нам потребовалось пройти верификацию. Но это одно из правил площадки, которую мы используем.